саша рассказала про свое видение, и... саша видение у меня буквально видение. эту ночь был сон примерно похож на твое видение, и сыновых, а, сын, -то прилично видение. А, только у меня там не было воды океан, и океана и игорейши и, якорей. и океан. меня получается иисус поднял иисус и мы вместе с Ним облетали всю Землю. И заедно с летях мы земля. Он показывал Землю и говорил, что все это Его. И, и я видел Землю, видел звезды. Земята, это было очень красиво. И много красиво. Бог действительно сотворил Землю настолько красивую, что я не мог налюбоваться этим всем этой красотой. И Бог сотворил красиво, че не да с на землята. И мне нравилось пребывать рядом с Иисусом и летать вместе с ним. И на меня не я заедно с Иисусом и долетел. И я понимал, что я вот лечу только благодаря тому, что Он рядом. И я с разбирах, саму за что то И Он вот так отходит от меня. И, от мен. и Я начинаю уже бояться, что я сейчас упаду. И започвом до да сестрах вам, че что падна он почувствовал этот страх и говорит не бойся ты тоже можешь летать что все, что можешь, да и я понимаю что у меня под ногами есть как платформа невидимая которая меня держит и, видим, что под и, невидимая платформа, и он говорит сделай шаг вперед и, то, я казалось, Направи напред. и ты полетишь, и тише, ти полетишь. И Я ты как я же пойду вниз и я спи там как на ты падна? буду падать тут высоко плюс атмосфера а, там, что там падала, сгорю но, вообще только что из горя. Он говорит, просто доверься и сделай. И то просто себе доверяй, направи. И, и я сделал, только во сне я повернулся наоборот, из спиной вперед ну, пошел. Гу направи, но во сне мне на обратную со сгорбью уйти дух напред. И вот я чувствую, как я падаю. И услышишь там, как падам. И вот думаю, ну сейчас упаду. И симея, а мы знаем, падна. кто прыгал в детстве с таких более высоких деревьев филе мы знаем, не знаем, когда в десвоту скачах мы вот нечто высокое. Вот это ощущение, вот как ты чувствуешь вот этот ветер, ну и как падает вот это земное и притяжение. Когда притяжение. И вот я его чувствую, чувствую, чувствую. И я И тут бац и ничего не чувствую. И изваднош не что И думаю, дай повернусь. Мысля, Поворачиваюсь, а я лечу. А и я понял, что. Не нужно бояться. Если Бог, Иисус, говорит, делай, надо без э, страха делать. Я с разбрающейся не требовала, да если страховала моя кубок, казва, да го направим без страха, и этот сон был как раз таки после подготовки к проповеди подготовка то за проповедь у меня всю неделю шли мысли в голову в голову в голову что слова слова слова что говорить как но они были хаотичными и без какого-либо порядка тебя без фред но вчера возвращаясь после молодежки вчера -то вот на что себе я, ну, слова начали выстраиваться в ряд по смыслу. И думаете, за И я иду, думаю, почему сейчас у меня нет ничего под рукой записывать? Я, казму, за что, Сега, я вам ни что. Когда, когда запишешь мысли таси? Я достаю телефон и основные мысли записываю в телефон. И из важным телефоном таси, там записаны свои основные мысли. Еще раз убедился один небольшой минус высокого роста. И о что вотныш с этих минуса на высок рост? Потому что я записываю в телефон и не смотрю вперед. А записываю в телефон и не глядом напред. И в один момент меня получается я ударился головой в ветки елки. В один момент ударился Чуть не ударился в дорожный знак. Сейчас доса в впутин знак. Я подумал, надо написать в общину, не знаю, кто за это ответственный. то Пускай берут на работу людей, которые устанавливают знаки чуть выше метра девяносто. на не высокий метр Потому что они устанавливают под свой рост, и они такие, о, ну я не достаю, поэтому нормально. что тут ноги слагают, в зависимости от своего роста, соответственно, и высокие. А мы высокие иногда страдаем. Они высокие. И я решил поаккуратнее записывать и смотреть вперед, чтобы дойти до дома все-таки. И тема моей проповеди сегодня Бог равно победа. И давайте откроем первое место из Писания. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, и вера наша. И давайте вдумаемся в это место из Библии. Некоторые си, место Оно будет одним из основных в сегодняшней моей проповеди. То, что будет одно в и тут мы четко видим, <тук виждами> что рожденный от Бога побеждает. Вера наша побеждает этот мир. Но все мы прекрасно знаем, что недостаточно одной веры, что Но вера без знаем, дел мертва саму вера не достаточно, что-то вера без дела мертва. Но и делами мы не оправдываемся. Но если дела, не можем досыпраудаем. Да вот здесь конкретно нужна золотая середина, чтобы была и вера, и дела. И тут требуя золотая среда, да и и вера, и дела. И хочу вот раскрыть эту тему, приводя примеры из моей жизни. И иском да раскрыть эту тему с моими примерами от живота. Я с малых лет знал и верил что бог есть что вервах мне об этом говорила бабушка говорила мама бабами и майками сами казывали за това. иногда я посещал православную церковь. Некого по православная церковь я знал что он есть но я не спрашивал чего он хочет от меня и как чего он хочет в моей жизни? Но как вот, то и как в Поэтому я жил обычной мирской жизнью. И светский живот. Гулянки, алкоголь, маты и так далее. кухол, И я всегда думал, я же никого не убиваю. И сын убивал не, не ворую. Не, не в целом хороший человек. А тут взял человек. Чуть ли не замечательный. замечательный человек. И поэтому я должен получить эту свободу. И за да получит Но это было не, так. Ну, так, не было так. Потом в 20 лет я уверовал на <и> Начал ходить в церковь. Започнил до посещаем церковь. Потихоньку понимать и учить, какие дела нужны, как нужно служить. И постепенно започнил до разберем, какие дела самые нужны, как трау до Я начал познавать Бога. И започнил до упознавал Бог. Но так и не принял эту победу Но такая и не приехал той поведа, которая можно получить, родившись от Бога, родившись свыше. можем до получим, к то серудим свыше? Да, когда у меня были нужды, я приходил к Богу. Когда имах при Бог. И Бог открывал мне пути. И Бог мне показывал различные пытища. Он привел меня в нашу церковь. Той довел меня в нашу церковь. Показал, что чем мне нужно заниматься. Той мне показал, с какого надо Что нужно уйти в недвижимость. Что нужно уйти в недвижимость. Но потихоньку жажда Бога. Но постепенно за Бог. желание быть с Ним в общении то, да вам снегу, оно угасало то започну, да я делал все на автомате И все потому что так надо за что такая треба ходить в церковь надо Доходя на церковь служить как-то людям надо по на потому что Бог за это благословляет за что Бог было такое потребительское отношение, потребительское отношение к Богу ты мне я тебе. И вроде есть вера. Есть дела. дела но победы нет. Но не победа, потому что нету взаимоотношения с Богом. А что -то с Бог, потому что я не знаю его лично. Не, не их лично и Его нету в моем, и не в моем сердце. Да, когда я прихожу в церковь, он есть в моем сердце. Но, но когда, когда я ухожу из церкви, церкви его нет. И я оставляю его тут. его в церквата. И уходил в суету, в мир, занимался и своими делами. В суета, в мир и, занимался и Бог уважает наш выбор. Бог наш но, но раз хочешь, делай. Ако искаш, прави. И не имея победы. И не победы Меня преследовал провал за провалом, провал а, за провалом. и. на тот момент у меня был в жизни человек, которого я поставил на первое место. И на человек, на первое место в не Бог был на первом месте, Бог, а он. Не Бог беше, Бог не место, а он был основанием. Той основанием и когда-то человек решил начать другую жизнь без меня, и -то человек решил, да, новый живот без меня у меня все рухнуло разруши при мен. потому что основание был не бог. За что -то основание -то было не бог и я остался брошенным преданным И из изуставен. Э с депрессией, огромное количество долгов, и мог много долговые, не зная, что делать в будущем. И не зная, как в И я понял, что надо что-то менять я смотрел на пастора геннадия Наталью как у них все хорошо как притяг, все получается все получало. и они чуть ли не пархают, когда ходят а все летят и также для меня большим примером был пастор андрей как, ра как, ра пастор андрей. как раз у нас проходила молодежка а, мы молодежку он открывал двери своего дома то паравра открывал свою сердце для нас общался с каждым из нас и лично со мной и я тоже видел как у него все хорошо ичку работа хорошо и и работа, получается дети добры, замечательные Има чудесные веселый весь такой Много весел. вкусно готовит все может да. все умеет и как говорится и танцует и полет и билеты и танцует, продает и пей, и билеты <laughs> и не женат. И, и не женен. <laughs> <laughs> да, записывайте 089. <laughs> и я хотел также. что такая? Я видел, что в их жизни есть Бог. Виждах, че в живот има Бог. Что? они рождены от бога да у них тоже были свои проблемы свои трудности но живя с богом живейки с Бог, будучи рожденным от бога, и, от бога они получали эту победу и я захотел также. Я в спусках такая. И до этого я всегда говорил, как маленький ребенок, я сам. И предитого как-то мало, куда сам. Те, у кого есть дети маленькие и те, вот Саша, наверняка Саша сейчас знает Пашка Сигур, ну, Саша знает, сейчас да. я сам, я сам обычно это в два-три года это на две-три годинки то есть когда сам у меня младший брат, с которым 13 лет разницы я и... знаю, что это Има такое мимо мал... брат с 13 Разлика, что знаем вам да. когда дети я сам я сам я сам когда сам сам что когда у них не получается все они обращаются к родителям а вот так же я решил обратиться к Богу Отцу. И после этого начинь до свободно За помощью. За помощь. Потому что сам я уже не мог. За что-то меня были не провалы. Вот это мое потребительское отношение. И мое потребительское отношение. Ушло на нет, потому что я плавал где-то вот на поверхности. И твое отношение исчезло. Но на тот период вот этот момент стал самым опасным в моей жизни. И он за период стано наиболее опаснее Потому в что очень сильно активизировался дьявол. За что тут дьявол активизировал? Потому что пока я шел отходил от бога он как-то был спокоен но когда я решил прекратить это и вернуться обратно к богу он направил все атаки на меня и Той започно меня атаковать. Только-только, чтобы я сбился с пути. И тогда я вбил себе в голову одно место из Писания. Это стал как моим девизом. И Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Минутку. Давай. Так, Десятая глава, тринадцатый стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не поступит...» не попустит вам быть искушенным сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И я забил это в голову, что все, что я сейчас прохожу, все эти испытания трудности, всички, тези, испытания, трудности, я их смогу пройти, что много могу, чтобы да потому что бог не допустит того что я не смогу сделать а дьявол все усиливал и усиливал атаки. я жил в офисе, Живях в офисе. у меня не было денег на еду. Мне каждый день знакомый давал деньги на еду. с работы вообще ничего не получалось. себе Был брошенный, оставленный. Бяк Единственное, что у меня было, это Бог. Бог. Молодежка и наша церковь. не И я всячески жаждал общаться с членами церкви, Шадувах, да на церкви они, от каждого получать и учиться от всех, да и, да и начал потихоньку потихоньку познавать бога и, постепенно, да Бог. и давайте вот в прошлую проповедь, проповедь пастор говорил и вспоминал пастор одно место из писания это от луки 18 глава 17, бледа, 17 стих 18 глава, 7 стих 18 глава, 7 стих Бог ли не защитит избранных своих Вопивающих к нему День и ночь Хотя и медлит защищать их а пока не могли да на своего избранный, кую твикот кем-негуденный нож, а кои да се прямо тях? И на прошлой проповеди пастор говорил, почему медлит. И на миновата проповедь пастор каза, за что Потому что, испытывает нашу, за что -то испытывает нашу веру. И вот находясь тогда в очень тяжелом состоянии. И в много тугава. Я оставался верен. А потому что я принял это решение за что-то я принял решение быть с богом всех да с бог и понял что с богом есть победа и победа и когда я находился в фактически на пике страданий скажем так и тугату номерах на на ногу страдания я решил молиться всю ночь я молился и бог дал свободу и и бог мне это самое главное что не было в моей жизни мой живот потому что у меня все равно как-то суета этого мира что-то все по суетату на как вот якорем и тя беше меня котла, и, тя ме и вот я уснул Азаспах, проснулся се, и сердце было полное счастьем полная радость и, радости. Ми сердце беше радост и, и... уже мир был наполнен другими красками и, у мен беше с други цветовы. и постепенно я с офиса переехал в квартиру. И постепенно животами започнуло, все да от офиса с перемещениях в апартамент. потихоньку тихоньку с родителями, <просил>, с друзьями. Започнуло с Раздал все долги. А не Решил, предложил помощь в служении пасторе андрею пастор андрей в служении я решил посвятить свою жизнь богу служению и решил на служение на бог и доверил богу поменять меня на той где надо смирять где, -то смирять. где надо чему-то учить когда-то требовалось что нечто. И за последний год я очень сильно поменялся. И предпоследний год я намного Бог очень сильно поменял меня. Бог много сил ну мы промени. Постепенно из помощника я стал лидером молодежного служения. Постепенно от помощника молодежку то собирали стенах лидер. И не так давно рукоположили на молодежного пастора. И на скорую мы руку положи их какому молодежки пастор. И Бог действительно на мою жизнь, Бог много силы повлиял вверху моего Что уже никакие трудности, никакие трудности. Не огорчают меня. М -м, не меня да, они продолжаются. Но в ту ночь. Но у ночь когда я молился. все молих. Я родился свыше Рудих я родился от бога Рудихся от бог и получил эту победу и получих победа и свободу и свобода и теперь если есть какая-то атака и сега, акуй, маньяк, атака я спокойно ее воспринимаю спокойно я и такой думаю это все что ты можешь и дьявол можешь и дьявол это очень раздражает и дьявол много на твай. потому что он атакует атакует атакует что тут я продолжала до кувал? А ты страхиваешь себя от эту пыль? И чем И все? И твай, твай И где-то он отступает, потому что понимает, что в нашей жизни, в моей конкретной жизни, он бессильно. И за что-то разбирать, что, что как бы он живот. не пытался меня сбить? Кого ты для Бог дает мне. Все самое лучшее. Бог на и, и защищает меня. То и в делах пошли успехи. В дела успехи. И дал мне прекрасную Бог невесту Аня, которая через невеста. полтора месяца будет моей женой. Аня, следует, один месяц и моей женой. И... Я понял, что у дьявола нету власти в нашей жизни. И дьявол, наше живот. Вся власть у Иисуса Христа. И давайте откроем последнее место из Писания на сегодня. Но От Иоанна. 16, глава. 16 глава. 33, стих. 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Бог победил мир. Бог и победил мир. И что нужно а, с... принять? Как вот право да премиум. Принять Бога. Да премиум Бог. Принять то, что Он уже победил. Да премиум твачи той вечи победил. И что мы в боге являемся победителями и, че в бокс мы победители и в этой ситуации я понял насколько реален духовный мир и в и реален э, духовный мир и не так давно полятик стася, э, стася рассказала историю из жизни одна история живот, когда они будучи подростками, ты поехали в ангелизировать в один город ты созаминали для евангелизировать в Единград. Очень интересная история, жуткая, история. конечно. Много ужасявшего. Я вкратце g... расскажу о том, что na город kriko, этот расскажи, был под конкретным владением дьявола. И был под владение на дьявол. Огромный уровень преступности. Гулял мы него на преступность. Там алкоголизма, наркомании и так далее. Алкоголизм, Разруха полная много разрушений и вот где они своей группой жили это было очень такое разрушенное здание и довольно те, страшное и, и, с соживели в сграда, разрушено, страшно. Оно в малку страшно днем выглядело очень страшно не говоря о ночи без договорим что и вот одну ночь и на они слышат крик те И получается, что бес вселился в одного из подростков их э, группы. А, м, демон сел селил вов один э, человек от, тя, от тех, от Они пришли туда, начали молиться з, об изгнании. И там и за почву до да симолят. И бесы переходили от одного человека к другому от одного другого. И один человек. В вдруг человек я не очень долго молились и много, долго молили и получили победу и они знали бесса и в этой ситуации да, было видно кто как ходит в боге и в же кой как ходил в Бог. и вот тогда мы тоже мы с молодежью разговаривали и молодежью и говорили как хорошо иногда что мы не видим что происходит в духовном мире вокруг как нас. и добре, Вижу, как потому что мы свят. видим этот физический мир. Что вижу, физический мир? Мы видим это солнце, потому что на улице сл... сейчас сл... прекрасное, зеленую траву, деревья. Зеленая трава. Но мы не видим, дровейка. что происходит в духовном мире мы вокруг не вижу, нас. видим как в у нас. Как там ангелы сражаются с бесами за наши души. Как там борят с демоницией за наши души. Сегодня пастор Геннадий уже говорил как раз таки об этом. И днеська пастор Геннадий вечно говорил за то вам. И я молился. Асы молих. И Бог мне открыл видение то, как выглядит этот ну, духовный мир. И Бог мне показал, как излежда духовный свят а, Ноги из вас знают, что я очень часто вижу сны. И всечки знают, что че, часто виждам сны нечто. Видение. Видение. И очень часто у меня было во снах, где я сражался. И много частей с И вот была такая картина, И вот такая что я сражаюсь, со мной огромное количество солдат, людей и просто на нас идет огромная толпа бесов и ногу вот группа мы, мы сражаемся и вытаскиваем людей и я вначале воспринимал эти сны как ну что нужно служить спасать души людей но это были одни из Картин, как выглядит духовный мир? картинки, как духовные свят. В таком легком формате. формат. Но пару дней назад было видение более жуткой картины. Но на малку картинка Я увидел вот как стою я. я. Это может быть каждый из вас. может вас. И над нами каждый есть божья рука и на которая нас защищает не защитава. она образует определенный купол Я защиты образула... Защита. и огромное количество купол бесов защитата, и има количество на демоните, каждую секунду атакуют нас и те секунда не атакуют. но благодаря этому куполу но на то купол, мы остаемся нетронутыми не уставим, уставим просто там очень страшная картина того что происходит вокруг и много картины, mm -hmm. это очень жестокая война и благодаря много тому засток... что мы в боге это много жестокого вына, благодаря тому, что мы с Богом. Мы находимся под защитой. И находим под защитой. Потому что этих бесов... Просто миллионы, миллиарды. Мы сами не сможем это выдержать. И когда в жизни людей происходит что-то плохое, они отходят от Бога, хулят Бога. И многие обвиняют Бога, что это Он так сделал. Что это Он заставил их страдать, нести какие-то последствия. Да носит а он ничего не делал Обаче, той ничего не направил он просто убрал свою руку просто си и этот купол исчез и, купол е и мы остались без защиты и без защита а без защиты человек долго не протянет у без защитета, да да время Беса его атакуют Го атакуват, Он становится под властью бесов. И, под власть на демоните, и, умирает. и умирает. Но с Богом. Но с Бог, нам ничего не страшно. Не, не страшно. Мы получаем победу. Не получаем победу и жизнь вечную. вечный живот. Поэтому давайте склоним наши сердца. Склоним наши и все помолимся. И да помолим. Дорогой Господь. Отец, я благодарю Господь, тебя за ту защиту, за, защита, за ту победу, та. которую ты дал Тази нам, победа, которую ты дал лично в мою жизнь. Я благодарю тебя за то, что Благодаря ты, ти. Иисус, Отдал свою жизнь за нас. Свой живот за нас. Будучи недостойными Тебя, Ты пострадал за, за нас. Я молю Тебя, Боже, открывай Молит сердца тебе, людей. Сердца -то Дай людям принимать Тебя. Хорат, да те Получать эту победу. Да тази победа. Получать спасение. Да спасение ту. Чтобы дьявол не имел власти дьявол в нашей жизни. Власть в Чтобы только Ты, Иисус, был победителем. Ведь у тебя вся власть, За что власть, вся сила в твоих руках, сила в твоей и только с тобой и мы имеем эту победу. Мы если мы не получаем того, чего а хотим, исками, понимать, что ты подготовил для нас только лучшее, значит, мы получим лучше того, что мы хотим. Получим и мы будем получать спасение. Мы спасение. Дай Господь нам мудрости, Слова говорить другим людям. Вот, оказывай, на Открывать глаза, сердца да другим людям, сердца чтобы други они хора. также принимали тебя, принимали твою да победу, победа, рождались от да тебя, рождались свыше, да и чтобы также могли противостоять дьяволу, все, да могли побеждать его бесов, побеждать да его армию, и спасать с твоей помощью все больше, помощь и больше и больше людей. И Мы благодарим тебя за благодарим все, тебя за, за каждый день, День, за, за каждое мгновение за мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. И народ Божий скажет ⁇ Аминь ⁇ Слава Богу. Стася доехал.